Привет, ребят. Сегодня мы едем дороги вот по этой. Значит, э -э что хочу сказать. Хочу сказать, что давно нас не было. Да. Вот. Я типа сейчас ведь еду. Да <таспорочные> ладно. Было там ОГЭ ЕГЭ, ну, сами понимаете, стресс, там, всякая хрень такая, да. Готовишься все-таки на провел. Да. Потом стресс. Ждешь, короче, результатов, да. Сами понимаете. Очень сложная ситуация, вот, ну, я в такую же попал, как вы уже поняли ситуацию, ну, и вот из-за этого, в принципе, видео и не было, сдавал ОГЭ видео не было, ну, сами понимаете, э, уважительная причина, плюс у нас еще такое горе, короче, ушла наша любимая учительница математика из школы, ну, сами понимаете, мы там всем классом рыдаем, плачем, блин, скорбим, Идем мы такие типа прогуливаемся там по парку вот в этом вот идем такие да идем идем короче у него в руках апельсин но он его съел да корку хотел выкинуть он кидает вкус да а там по всему парку камера расставлена, идем мы такие да ну вроде ничего такого корка же она же разлагается быстро апельсиновая ну я кинул в кусты да нормас ему короче на весь парк э, чувак орет Слышь ты, ну-ка выкинул быстро корку в мусорку, достал ее и выкинул, если ты не выкинешь. Короче, он начал орать на весь парк, ну, там же эти, матюгальники стоят везде. Ну вот, короче, все подходит, его немного, да. Ну и это, берет, лезет в куст, а он такой, знаешь, прям очень густой, короче, ему пришлось лезть туда, прям в куст и подбирать корку. Ну я думаю, даже если бы он не подобрал, ничего бы не было. Это опять же у нас будет три трюка. Ну все, я пошел их придумывать. Фига, мы уже оказались в скейтпарке. Итак, время для первого трюка. А первый трюк знаете, в чем будет заключаться? Я ставлю скейтборд вот так таким образом. Теперь сюда садится какой-то человек, да? Ну вот на нос, да? Я Ставлю ногу вот сюда, да, ну ты знаешь, ставлю ногу сюда, и потом просто вот так резко хреначу. Раз, два. Ваши ощущения? Страшно. Это неудачный кадр. Так, что ж, э, можно приступить к третьему трюку, я считаю, так как мы второй успешно выполнили. Сейчас я придумаю, что можно сделать здесь. Поехали. Поехали? Да, делай вид, что запрыгиваешь.